Всем привет друзья у меня андрей сегодня сварил борщец борщ я не варю нет варю когда андрея дома нет а если андрей дома то андрей сам борщ варит а мясо говядина Ой, такой вкусный борщец Мы сейчас покушаем ребятишкам положу и наверное пойдем в огород здесь зелень все накидал у меня мясо варилось Часа два. Короче, вот мы загребаем. Сена. Здесь убрали. А здесь у нас маленький птенчик спит. Аминка уснула на земле. Андрей принес и закинул сюда. Как будто она спит у нас. В этом, как его? Птички-то вьют. Гнезде. Гнезде. В гнездо положили ребенок. Зато не на земле, а на сене. Мы завидом загребаем такие кучки, потом Андрей подъезжает и закидываем в тележку. Андрей потом его увозит и они с Димой там работают. А мы здесь разделились два на два. Так, половину загребли, еще половина осталась у нас. Димка там утаптывает. Очень хорошо говорит, утаптывает. Молодец. Ладно, что, работаем, да? Дальше. Барбит, заводи доезжай, что сидишь-то. Все уже. Пацаны катаются. Вот они будут заняты. Давай туда. Ага, вот так это, это делается. делается. Ты просто ровно держи, надо кричить. Она хорошо берёт померку. Вот так это делается. У нас чё с Динара и Динара отступала. Дома буду. Да. Тогда у нас в городе. Вдруг вот это вот Благо сегодня не жарко, хорошо. Как вот раз убирать стену. Ну, не вижу страшно. Тяжело убирать зору. Мама, а? можно тоже попробовать? А? Можно тоже попробовать. Не, ничего. Выключать. Ну все, у нас все а, на все последнее привез Андрей. Там еще. Смотри, сейчас они выгружают. Дима. Дима на той стороне, сверху, под крышей. Капец все взял. А, видишь как? И Дима так хорошо, говорит, утрамбовывает там. Молодец. А я на помидорах в теплице вот опять листья оборвала. Растут каждую неделю их надо обрывать, чтобы, чтобы не заросло ничего. И чтобы помидоры пошли. Ну, в принципе, Все нормально. Я хотела сейчас навозной жижей подлить. Еще один да? на ручку. Все время падает на эту ручку. Ну второй раз. Она уже. даже боится. Плакала, да? Не плачет. Аминка, Аминка помогает. Амина помогает у нас папе. папе. Вот так вот. Молодец. Короче, там Андрей накосил вчера еще. ну Больше половины у нас синовал заполнен. Еще на днях, если дай бог, дождя не будет, Андрей накосил, там сохнет. Я поворошила его сегодня, <coughs> пока Андрей нас сюда возил. И, ну, короче, поработала хорошо от души. Порценок накормили ей надо Когда будет надо завтра, надо вот, если погода будет а -а -а. хорошая, крышу всю закрыть, вот эту, вот эту на, крышу закрыть, будем рубероидом пока, пока руберой. Даринку у нас спит, ну в принципе сейчас козочку надаю, Маньку и все. Пока я вот убирала вот это сено ворошила и все, и все думала, знаете о чем. Думала о не том, был, а, если бы бабушка такой. у нас никуда не уехала. Не Все время не думала не о бабушке. О бабушке, о маме. Каждый день не проходит у меня дня, чтобы о них не думать. И вот думала, если да. бы она не уехала, она бы еще жила. Потому что многие я люди вот в поселке видимо, у меня спрашивают, видимо, что бабушка-то, если бы, говорит, не ездила, она бы еще жила. Да, и да, даже да. у нас врач приезжал, который да, лечила ее. ее. Сказала, бабульку жалко, конечно, но она... Еще бы жила, если бы не так, не, не, не, не гастроли эти. Когда ее возили, я сказала же, сказала сестренке, что не надо возить ее, не надо, приезжайте сами. Тем более в годах. Они меня не послушались, как обычно. Не сделали по-своему. В итоге год, бабушка, год ровно прожила, год ровно прожила. После того, как она съездила вот куда-то там. А если бы она здесь была бы, это акклиматизация, Это все мама, минус ей шло. Мама, ее на здоровье. Она даже тут не было. Чего не было? Когда, когда мы переехали, да, она вот к нам приехала, да? Угу. Она ведь... Она ведь коз хотела увидеть. Она же видела кос. Папа же привозил в огород-то. Ага. Да. Коз видела и молоко пила. И молоко очень понравилось. Папочка ага. вот... любит молоко. Бабушка любит молоко, да. А вот. А я и что упал? вот так вот в одноклассниках фотки смотрю бабушка, мама там все вместе и прям слезы текут прям невозможно воспоминания заснимали ну. воспоминания детства, воспоминания о юности, молодости как говорится вот это все тяжко конечно Слезы опять накатывают на глаза. Ну, ничего. Это жизнь. Так вот, скажем. Надо жить. Продолжать. Как говорится. Так. Мне же надо будет это. Поливать. Все, папа закрывает у нас. Все, сейчас козочку на и домой. Давид, ты что, устал? Да. Завтра крышу будем крыть еще. Давид мне говорит, мама, когда у вас выходной вообще будет? У нас, у всех. Я говорю, лето на то и лето, чтобы пахать как лошадь, а потом зимой лежать и в потолок плевать. Так что отдыхайте на улице. для пота. Дима, молодец, сынок. Больно мотоцикл его у нас слышит. Прям мечта у него. А? Молодец, сынок, говорю. А? Что ты? Смотрите у меня Дима что написал на сарайке. Дима молодец, у меня все пишет, везде пишет. Маму свою рекламирует. Как он маму сильно любит? Ну конечно, рекламирует. А что делаешь-то? А что ты написал-то? что то семья грузили. Каждый день ходят, закрепляли уже. Кто ходит? В сарайки ходят. Ну и чё? А, здесь Ты не знаю. Вот здесь, давидай дай Ты рядом это, грабли под. Как будто Ты не знали, знаешь, что здесь гузеля, гузеля, да? Да. Соседи-то. сюда ходим В 8 утра тоже. И чё? И чё делают? М? И чё делаем с 8 утра? Как обычно работаем. А чё, плохо что работать? Вот, вот летом работаем. Мы уже месяц работаем. Так лето и работать, на то и работать, Но чтобы лет а, лето, работать. чтобы отдыхать и не работать, зимой, чтобы работать. А зимой, наоборот, потолок плевать и лежать дома.